Приветствую вас, друзья, на канале Каменный успех, дома из камня. Внутренняя перевязка угла. Какова она должна быть? Многие ставляют вот так вот правильно. Вот так, просто вот так. Поставили два камня и все, они стоят. Как же нужно правильно перевязывать? Вот сожмите вот так руку свои, вот так, вот так. Вот это, вот это и есть угловая перевязка. Вот, они друг друга держат. Вот. То есть в шахматном порядке все должно входить вовнутрь. Смотрите, этот камень входит, этот выходит. Потом верхний ряд, этот камень входит, этот выходит. Потом еще верхний, этот входит, этот выходит. То есть все очень просто. Вот она перевязка. Пойдемте, я вам покажу на столе еще. Вот смотрите, если мы поставили один камень расклеим чтобы он более-менее ровно стоял второй камень ставится вот, вот. он держит перевязку вот он второй камень видите и третий камень мы обратно же берем камушек и перевязываем вот Вы видите внутренний угол как у меня получается посмотрите как он вот идет вовнутрь этот выходит потом следующий камень идет вовнутрь вовнутрь здесь камень выходит вот выходит и следующий камень идет здесь перевязка вот он слева входит справа выходит справа входит Слева выходит. Понимаете, о чем я говорю? Итак, перевязка внутреннего угла только вот такая будет правильно. Она не будет правильно, если вы начнете выгадывать как-то вот так, если вы где-то начнете камень экономить или еще что-то. Видите? Поставлю его вот так, и у тебя перевязка появилась. Поставь сверху камушек, и у тебя перевязка появилась внутреннего угла. Все очень просто. А теперь давайте Другое. почему я снимаю вот этот видос это ошибка которая допускается всегда здесь даже вот неправильно сделано видите этот вовнутрь и следующий вовнутрь а уже следующий пошел э, сказать с этой стороны вовнутрь то есть перевязка ходит смотрите этот наружу этот должен входить входить этот должен потом и все вот эти ошибки они везде существуют так это у нас существует а вот в мастеров те, которые еще без так сказать, без того опыта хотя ему 10, он может 10 лет проработать на стройке, но он вот этих правил может и не знать больше всего что я всегда работал я работал по 12 часов и тот опыт который я получил от тех дедов, которые, на которых я работал, которые стояли вот, то есть в Греции. Если ты работаешь, над тобой обязательно кто-то стоит. И вот когда над тобой кто-то стоит, они же они тебе подсказывают. Вот там ты неправильно, вот то ты неправильно. Вот, вот здесь ты немножко притормозил, а там наоборот газанул. И вот за счет вот этого я сейчас вам рассказываю. Поэтому я скажу очень просто. Если вы хотите чему-то научиться, у вас есть прекрасная возможность учиться, пока я даю эту возможность. Потому что никто на ютубе не рассказал эту тему. Никто не рассказал о тех мелочах, о тех нюансах. И даже ваши книги не все опишут то, что нужно. Поэтому я рассказываю, как могу. Но я всегда вижу себя, как я кладу камень где допущена ошибка, где не допущена. И иногда бывает, что э, мастер ложен на автоматизме, и он допускает ошибки. И очень важно нам позволять другим людям учить нас, каменщиков. Тогда мы становимся профессиональными мастерами. Если ты не научишься слышать, если ты не научишься слушать, толку с тебя не будет. Все, мастера, стройте из камня, зарабатывай.